Привет, посетители психушки! Добро пожаловать на очередное видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас всех за поддержку, которую вы нам оказываете. Вы помогаете нам в реализации миссии Немиркина – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Еще раз спасибо! А теперь вернемся к видео. Любите ли вы рамкомы, кадрамы и романы для подростков? Средства массовой информации, которые мы потребляем, устанавливают высокие стандарты для нашей жизни на свиданиях и, может быть, легко почувствовать разочарование или уныние. Если вам кажется, что вы не достигаете этих высоких стандартов в романтических отношениях, в действительности отношения не идеальны. Временами они разочаровывают и требуют работы, усилий, терпения и понимания с обеих сторон. И есть много общих менталитетов, моделей поведения и привычек, присущих по-настоящему здоровым отношениям которые в кино просто не показывают. Поэтому, хотите ли вы улучшить свои нынешние отношения? Или вы одиноки и хотите узнать, как устроены здоровые отношения? Вот 9 признаков успешных отношений. Первое. Вы готовы отдавать свое время, энергию и заботу своему партнеру. Слово «обязательство» может заставить вас подумать о свадебных колоколах или знакомства с родителями. Не позволяйте этому отпугнуть вас. Проще говоря, все длительные отношения начинаются с базового обязательства уделять партнеру свое время, энергию и заботу. Вы хотите, чтобы ваш партнер глубоко заботился о вас и тратил на вас свое время и энергию, поэтому вы делаете то же самое для него. Второе. Вы признаете важность заботы о себе. Насколько вы цените заботу о себе? Знаете ли вы о своих эмоциональных потребностях? Узнав о своих эмоциональных потребностях, поможет вам лучше определить, как сбалансировать их с потребностями другого человека. Это также поможет вам понять, когда вам нужно время, чтобы расставить приоритеты и позаботиться о себе. Третье. У вас есть цель, отдельная от ваших отношений. Есть ли у вас собственные цели, хобби и интересы за пределами ваших отношений? Это делает вас более сбалансированным и всесторонне развитым человеком. Это также помогает вам не зацикливаться и зацикливаться на своем партнере и вашими отношениями, что может стать проблемой для новых отношений. Имея цель вне своего партнера, вы удерживаете эти токсичные черты в узде и ведете более успешные отношения и полноценную жизнь. Номер четыре. Вы и ваш партнер уязвимы и прозрачны друг с другом. Когда вы открыты и уязвимы со своим партнером, это помогает установить эмоциональную связь и пониманию друг друга. Если быть уязвимым для вас сложно, не спешите и сначала постройте доверительные отношения с партнером, пока вы не будете готовы быть с ним более открытыми. В конце концов, в успешных отношениях оба партнера открыты и честны со своими чувствами, чтобы способствовать состраданию, комфорту и близости. Номер пять. Вы разделяете ответственность в ваших отношениях. Стремитесь ли вы к правильному балансу между вами обоими, когда идете на компромисс? Берете ли вы и ваш партнер на себя ответственность за свои поступки? Когда что-то идет не так, бывает легко свалить вину на другие факторы, например, погоду, обстоятельства или другого человека, и вы можете оказаться втянутыми в игру с обвинениями. Бывает трудно признать, что виноваты именно вы. Однако вы знаете, что обучение и практика, как справляться со своими разногласиями, это ключевая часть ваших отношений, за которую вы оба несете ответственность. Вы осознаете, что попытки сделать так, чтобы в чем-то был виноват один человек, только расстроит и расстроит вас обоих, ничего не решив. Поэтому, признавая общую вину и ответственность, и сосредоточившись на улучшении ситуации, два человека встречаются посередине, и это избавляет вас обоих от половины пути. В конце концов, такая же знаковая фраза, как у Роса. «У нас был перерыв из сериала «Друзья». Жаркие споры о том, кто виноват». В конечном итоге ничего не решит. Номер шесть. У вас есть равенство с вашим партнером. Уважаете ли вы и ваш партнер друг друга? Чувствуете ли вы, что оба ваших голоса услышаны и что существует равная динамика власти? Вы оба относитесь друг к другу с терпением, сочувствием, поддержкой, щедростью и прощением. В успешных отношениях потребности одного не преобладают над потребностями другого. Например, вам не нужно полностью менять себя, только для того, чтобы быть с кем-то. А если кто-то ожидает от вас этого, то он вам явно не подходит. Найти человека, который будет относиться к вам как к равной стороне в ваших отношениях – это именно то, чего вы заслуживаете. Номер семь. Вы активно слушаете друг друга, не перебивая, не осуждая и не поправляя. Когда вы вступаете в спор, слушаете ли вы и ваш партнер то, что говорит другой человек, и отвечаете ли вы доброжелательно, или вы оба перебиваете друг друга и сосредотачиваетесь только на том, чтобы донести свою точку зрения. Перебивая собеседника, вы затрудняете ему полностью выразить свои мысли. Когда вы это делаете, создается впечатление, что вы просто ждете. Когда они замолчат, чтобы вы могли высказать свои мысли. Вы не слушаете и не учитываете их точку зрения, что только расстроит вас обоих, и ситуация будет обостряться. Когда вы находитесь в успешных отношениях, вы полностью выслушиваете своего партнера, прежде чем ответить или осудить преждевременно, точно так же, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. Номер восемь. Вы оба готовы обратиться за помощью, когда это необходимо. Хотя вы и ваш партнер можете быть динамичным дуэтом, в ваших отношениях наступает момент, когда вам обоим понадобится помощь со стороны, и это нормально. Несмотря на то, что стигма, окружающая терапия пар это что-то постыдное или признаком того, что вы не в состоянии заставить ваши отношения работать, потребность в посторонней помощи- это вполне нормальное явление. Обращение за внешней помощью означает, что вы оба преданы своему делу и готовы попробовать все, чтобы наладить отношения, а это хороший признак преданности. И номер девять: у вас легкое чувство юмора, игривости и веселья друг с другом. Есть ли у вас список внутренних шуток? Схоже ли у вас чувство юмора? Отношения не должны всегда ощущаться как задача в вашем бесконечном списке дел. Заставлять друг друга смеяться и веселиться является одними из лучших составляющих в успешных отношениях. Это то, от чего вы получаете истинное удовольствие. А вы заметили какие-нибудь из этих признаков в ваших романтических отношениях? Или если вы одиноки, думаете ли вы, что знание об этих признаках поможет вам в ваших следующих отношениях? Оставьте комментарий ниже со своими мыслями. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Не забудьте нажать на кнопку подписки и уведомления на иконке, чтобы получать уведомления, когда мы опубликуем новые видео с переводом Немиркина. Супер, спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.